Лучший дроп, мгновенные выводы скинов и бесплатный кейс все это ты найдешь на standoffcard.com. Это новый и уникальный формат открытия кейсов по игре Standoff 2, где только от тебя зависит твоя удача. Заходи по ссылке в описании и убеждайся сам. Привет, у меня плохо получается писать песни про деньги, поэтому...